Приметы грядущего русского царя. Приметы будущего грядущего царя России. <coughs> <coughs> Управлять такой страной, как Россия, в будущем должен человек высокого духовного уровня, также глубоко образованный. Вот главные приметы этого нового политического лидера – это очень простые вещи, которые даже не требуют обсуждения, но иметь их в виду необходимо, особенно если мы смотрим на того или иного кандидата на данную роль. Конечно, в пророчествах и предсказаниях есть различные приметы будущего православного царя-победителя. Существуют целые форумы и сети интернет, где пользователи рассматривают и обсуждают различные приметы будущего грядущего царя. Можно сказать с уверенностью одно, будущий грядущий русский православный царь России будет иметь высокий ум. Такой политический лидер должен быть духовно развит. Он должен иметь навык получения информации из новосферы, или, выражаясь религиозно, быть на прямой связи с Богом. Таким образом, это умный и образованный человек, обладающий политическим опытом, имеющий устойчивый и уникальный навык получения информации из коллективного бессознательного. По своему виду этот человек должен подходить на эту роль, то есть при взгляде на него ни у кого не будет сомнений, что он может быть лидером страны. Я утверждаю, что этим человеком являюсь я. Расскажите всем о моем канале, чтобы все знали, что я лично утверждаю, что этим царем являюсь я. Именно я. Михаил Сергеевич Тро... Троицкий, русский царь. Это именно я.